Приятного просмотра. Эльпозу начинаем пролетать. Вс ⁇ мы летим на Хасиенды. Мы, мы тоже летим. Ой. Сейчас увидим. А, вижу вот голожопый один нигер. Yeah. Видим троечку, вот только у нас летит прям. Я вот за голожопым негром прям в жопу им почти втыкаюсь. Да я. Yeah блять, сука, воняет. Блядь, это просто глупо. Рот закрой от тебя. Говной, ва! Говной воняет. Вс, хуйня, тут народу, что-то нахуя Габи, а ты долетаешь? Я долечу. А я что-то пролетел. А я раньше открыл бомбой. Бой, я не все равно Сан Мартин. Сан Мартин, я не спал я в сам в мартин не просто как говна а кто сейчас упал на общагу красную вот а? А, а, улиточку Что вырубили это? с кулака без у денчику... серега тебя безденчик денечку бил блять ни одной машины нету е... твою мать до хозяев да в итоге да. Я, я, долет... Долет... я долетаю до ХСНД Не, ну наша тройка летит, а их тройка где? Смысле, а мы, мы уже... упали, блядь Я сейчас а мотоцикл ловлю так, Я на Сан-Мартину Вот я ему конченый, блядь Саня, я тебя, если сейчас могу. А, не, не сможешь Кто он медленный, блядь Персонаж после этого Вот я мудак Короче, я один на мотоцикле еду. А сколько у нас убили? А на мотоцикле это ты, Сань, пролетел сейчас? Да, да, да. Нет, иди сюда, блядь. Сюда иди, а. Что ты мне тут сделаешь? У меня коряка. Все движения. Коряка. А у меня, блядь, нахуй. Ребят, ну, если его убьют... Мы... ...в складе. Где? Его поднять Но... не сможем. Во, во, во, вижу голых. Вижу голых. Нет. Чувак. О, нигер. О, а нет, это мистер. Мишань, я тебе хотел сплясать, а тут. Я вот так пойду, Сань. А то нас убьют здесь. Монтирую видео. Решил встать, размяться. Вышел на балкон, а там это. Ну нет, просто похоже. Такое же телосложение уже смеркалось. Можно было и перепутать. А так похоже. Как будто... Обе обожрали с... стероидов. Короче, непонятно. Но похоже. Мы назвали его Гомер. О, хорошо. Хотя... Другие, пац... Другие че? пацаны, че, кого убили? А, это... Серегу ты... убили и я, Сани я убили. Один аж, я один аж. просто пацанов жалко. Ну а что да. поделать? Время такое. Я б дубак не туда упал, я на сам марки пизданул. Так, щас. Так, мне Сань. нужен прицел, пацаны. Мне с с пятёрки. Саня, Саня сзади стою. Так, это ты, да? Да, да, Всё. да, да. да, да. Так, Потому я что ты его не занюхал, он запомнил. Тох, мы же не первый раз это делаем. Не вижу голых целок, где вы? А в Москве так, а в Питере еще жестче. Я в домик красная зона, не трогай меня, я в домике. Меркан, ты метку видел куда они поставили? Я потому что не Метка... Я поставил 250. 85. 85 от нас. Если назад смотреть. Ты 20. 85. Да. А у тебя Добро, там один, что, один, есть с прицелов-тох? У меня четверка. Четверка? Ну, давай У меня есть. Броня вторая. У меня че. У меня восьмерка вообще есть. У меня не на что восемь ставить. Ты Сань, тут в конюшне, да? Я так понял. Твой байк стоит. О, у меня кемпера. Мы уйдем в пожарке. Дальше Сюда на хиски. Я понял. с вместе. Я понял. Воу, воу, воу Тише, будь! Это я, Сань, ты чего, Саня, Саня? я гляжу, я на байке приехал, так гляжу. Я, я, вовремя увидел, что ты голый, блять, стукнать. Если что, я недалеко от дропа, тут рядом со мной баги и труп. Тебе там помощи не надо, артх. Да не, я справляюсь. Не знаю, я тебе оставил. Вода так так так так так а вон едут А, ну мы слышим стрельба по и да? там это давай без этого фанатизма сейчас мы придем я не знаю как вам еще объяснить это. а ты подойди к нам, нам просто да я не вижу где вы Я а вас что ты разделяешь съемок ну... короче сейчас мы это стрелять начнем Э -э -э -э -э. Вот, вот, вот, вот я слышу сейчас, стрель... стрельба идет. но подходи к нам. К Мы о, здесь о вижу, баги Вижу, вижу, вижу, все, вижу. Тихо, ну меня не убей. Боечка убегает. Лег один. За, за камень Матак сразу расхерачьте. На колесо, походу, пробил. Дым, ебучий. Ой-ой-ой-ой-ой! Грена пошла! Откуда Что он? Там, вывод? А то я стройки вообще я... ничего не могу. 170. По мои... Нихуя у него ничего нету. Сука, говно позор Нам зону бля... надо. Угу. А я не стрелял по тебе, Сань! Кто по тебе Ой, не блядь. стрелял? Как это Пальше. мне в спину, блять, нахуй дали, блять, я пока бежал, как Так баги, это не блядь. ты, блядь! Точнее, это чужой чел, и он по мне тоже мне стрелял. Быть не может, ты, байдь, нахуй. блядь, Блять, вот он здесь, вот я шметку кинул. Да? Миша, он, я, я, тебя, я тебя на баги еду за... Угу. Так не периейться. Да вот, блять, кто стреляет? Дядя Степа? Милиционер. Садись, садись, садись, садись. Поехали, поехали, поехали! Это не, это не наши стреляют. О, Я с Мишей еду наверх. Тих-тих-тих-тих-тих. Наконец-то <свист> <свист> вот так, Кто-то хочет получить разряд, походу. Все, короче, нахер этот багет упорой. А он без колеса у нас. Да, да. Впереди бежит у нас Я сзади тебя бегу. Там тимеркан бежит. На Машина на гору поднимается. У желтого сейчас будет. А тимеркан справа у тебя был этот. Э, ты его за залутал? Нет. Дроп. Понятно. Блин, ты вот как будто это тох, ты вот сейчас дезинформацию нам кидаешь. Мы вот просто не первый раз так играем. Я еду на баге. Осторожно. Это я, это я еду. да ты да, ты да, ты. да, да, да, да. Мы поняли. Мы поняли. Там третий шлем был так-то, если че. А что ты его не взял? Я одел у меня, куда мне еще, блядь? Два не могу шлем. Будь шестой. Так. Семеркановые трусы я увидел. Возле баги. Вау! Нормально? Смотрим. Ага. Я вижу, я вижу. Вон он. Он, он гранат кидает. Коробочка. Ой, хилиц, Коробочка. Гранат кидает. кидай, кидай, кида. Есть. Это Саня. Да, да, да. Калибр. Еще там один. Я знаю. И вот. пригорьком гранаты кидает. Тебя кидает. Саня, осторожно. <связь> да блин! битва и подожди да, мы смотрим так сколько да. нас человек пятеро да сейчас да, да сейчас пятеро остался ждем ждем подожди я до конца жду я все-таки хочу смотреть, кто топ один, заедет. Заберет он топ-1, который остался, коробочка остался, да? Не-не-не, ты, коробочка ты убил. а какой-то. Подполов, да. У него вообще невыгодно. Угу. Ему придется вниз сейчас спускаться. А он что, один на один остался, да? Да-да-да. Сука, блядь, почему граната, блять, нахуй не взорвала Та да хуй его знает. Я просто гранату рано кинул, я ее кинул. Надо, было, спел, надо да. немножко было ее подоить сначала, да, а потом да, бросать Надо было, надо было выдержать. то рано... держать, точнее. Кого там за кадром стоны? Саня, ты не был прав. Всем goodbye, леди-джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи.